Еще одно видео, две раздачи баунти компании AstroShip и ZKSIN. Ничего сложного нет. По AstroShip у нас идет первые два задания будут разблокированы. Это подписка на Discord и Twitter. После выполнения нажимаем Climb, Задания засчитываются автопроверка. И вам тут идет зачисление процентов, присвоение уровня. Чем выше уровень, тем больше награда. Задание по Medium. Переходим, подписываемся на медиум, делаем скриншот экрана. И загружаем. Будет выглядеть вот так. Нажимаем сюда, загружаем скрин. Кнопка Climb подтверждаем выполнение задания. Это задание я пропустил. Реферальная ссылка тут. Invite Friends. Здесь вы можете аккаунт сеттинг например если заблокировали Twitter, удалить старый аккаунт, привязать новый указать адрес кошелька кто в первый раз задание тут короче так первые два задания выполняем остальные разблокируются выполняем их Здесь тоже вот Discord, Twitter, остальные под замком. Их выполняем, все разблокируется и продолжаем делать оставшиеся задания. При желании и возможности все выполнить не обязательно. Еще раз повторюсь, здесь будет 0%, левел 1. Как начинаете выполнять, шкала заполняется, уровни повышаются, чем выше уровень, тем больше награда. Все ссылки у меня в телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании под видео. На этом у меня все. Всем пока.